Олимпийская чемпионка Алина Загитова получит знак за услуги перед Ижевском. В четверг, 19 апреля, во время сессии городской думы Ижевска были отмечены заслуги некоторых жителей. В частности, олимпийская чемпионка фигурного катания Алина Загитова, велоспортсмен Валерий Шапочников и активистка Республиканской организации ветеранов Лидия Ильина получили знак за услуги перед городом Ижевском. Самая важная цель награды – это оценка заслуг перед Ижевском, рассказал председатель городской думы Олег Гарин. Алина получит эту награду под номером один. Я думаю, что нам удастся лично передать награду в день города 12 июня. Награду предусматривает и единовременную выплату в размере тысяч рублей.